Оставь надежду, Джек. Живым ты отсюда не выйдешь. Тебя ждет другое мое творение Вичара.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 Передавай привет нашим старым друзьям. Мэтью, если это шутка, то я тебя убью. Так, мы играем за диджека. Про какое преступление он, интересно, говорит. Так, найдите, принимайте фонарик, нажмите, понтро, чтобы присесть. Ага. Вот он. Дядя, фонарик. Какой у нас шум. Мой дядя любит пончики. Ага. Что это у нас там? Стрелочки Так, это у нас все интерактивников, все это можно подбирать. Что это там? какая-то крышечка. Блин, а что я здесь работаю? Где я вообще нахожусь? О, знакомые. Вентиляции вот отсюда будет пробираться и пугать нас. Аниматроники. Так. О, монетку поднял какую -то. работает ничего что такое немножко какая-то бренд так это нам не нужно сразу у нас такая музычка началась привожущаясь тревожная Да, и цвет коридор ну и какой же хоррор находится без кабинок в, туалет. в туалете Hello. так а почему у нас решетки так, мы походу делаем за какого-то охранника. Да, ну в первой части то же самое было. Ну, играть за охранника там в серии, Ну, вернее, не в первой части, а в Five Nights. Это Ну что, давайте быстренько посмотрим. Иу. Это. Ладно, без комментариев И в самих универсах тоже ничего может какой-нибудь ключ, как обычно, тебе разработчики это делают. Ладно, давайте пойдем дальше. Вообще разберемся. Что у нас происходит сейчас? Будет скример. Довольно жуткая игрушка. Надеюсь, она не живет. Такие вообще не видно, отсюда А вот по другим ракурсам видно. Да, такая синяя Я бы обосрался если увидел, наверное, такую живую. Здесь также Вот а, так мы еще можем бегать и приседать Все. Можем, если что, выключить фонарик куда-нибудь. Заны свой уголочек. Так, ну там у нас в той комнате была какая-то дыра в полу. Нам явно нужно идти туда, поэтому мы туда и пойдем в последнюю очередь Сначала проверим, что тут есть. Блин, что-то необычно, короче пугайся horror. пока что жутковато а именно потому что очень очень очень темно если выключить фонарик вообще ничего не видно Так, мне уже фото Ах, выбираться отсюда здесь это яма? Безумие какое-то. Действительно. Так что есть похавать? Мы не хотим. кушать хотим не люблю пончики. Ведь пончики для копов. Ну ты почти коп, пол такой. Так, что там закрыто? Я сейчас не провалюсь, Я даже. А, я вот могу взаимодействовать с этим. Здесь у нас стоит какой-то замок верный. Смотрите. Эм, я могу Да. Что это, что это за монетки? Что они нам дают? Зачем они нам нужны? Так, что тут еще есть? Это что такое манекен? Это манекен или... Нет. я конечно все понимаю но это выглядит дерьмово нужно вернуться в кабинет и звонить копам но перед этим лучше отыскать тот инновационный планшет так значит нам нужно отыскать планшет и потом вернуться а вот и сам планшет и вернуться в нашу первую комнату вон кстати, я нашел монету, а блин фонарик слишком яркий какой-то прям режет глаза в темноте если близко подходить и, и дверь у нас естественно закрыта давайте берем короче планшеты сейчас начнется дерьмо Система показывает, где в данный момент находится планшет и какие камеры доступны для наблюдения. И, насколько я помню, это устройство позволяет активировать некоторую электронику или приборы, подключенные к нашей сети. Ага. И вон у нас стоит камера. Мы сами на себя смотрим О, отражение в Так, э, переход в полный экран, нажмите тап. Того и глядишь с этой штуки можно будет позвонить и заказать пиццу. Ну, отсылочка такая квартная, этот пейс. Здесь У нас нет сигнала. А, чего Так, мы у нас в опять находимся, а это. Так, подожди. А, вот мы отсюда скорее всего пришли. А Вот наш кабинет, нам нужно позвонить, сходить. Нет сигнала. Это предыдущая у нас комната. А вот эта комната.. Так. Эта комната. Вот, нам надо какую-то из этих комнат, да? Будет. Так, комната, куда уволокли труп. Так, ну что, что тут? Веруйте радио в комнате отдыха опять. А, все. Это все хорошо. Там. Но я должен вернуться в наш офис и связаться с копами. Блять! Ой, что за нафиг, что за нафиг? Бежим, бежим, бежим, что Так с этой игрушкой? Чем происходит? А, я могу отключить устройство. Oh. по-моему, не лучшая идея. Все, я кончился. Ну, когда ты уже ожидаешь, это был. Короче, последнюю попытку я тебе даю. А еще должен, мать, твою, включить ссаный планшет. Вот еще чем мне не мешало. Давай уже быстрее. Есишь. Давай, давай, давай. Че ты встал? Иди уже, сок, дерьмо Ты уже не хорошая кисть, меня, короче, выбесила. Сбесочь. Если я его вот так пойду, слышишь, По-любому услышу. Если побегу, то вообще его, тем более. Ой, кажется, мы выбрались. Я прям в это поверить А она может сейчас особо ломать нахрен? Если его слышит, то по-любому так и будет. Тихо-тихо-тихо, нет, нахрен, не открывайся. Когда там туда подходил, и ты, сука, спокойно, блядь. о давай, погнали-погнали-погнали, закрывай, мать твою говно. Закрывай, жестрей дверь. Знаешь, Джек, а ведь у нас с тобой есть один общий знакомый. Ага, гробовщик, который ждет тебя, когда я отсюда выберусь. Я смотрю, ты в состоянии шутить. Но это ненадолго. Прости, но у полиции всегда есть более важные дела. Отлично. Похоже, источил здание. Даже если я захочу выйти через главный выход, то просто не смогу туда попасть. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Да пошли вы, короче, я не знаю. Вы бы хоть как не предупреждали дали там бывает же такое, типа... О, она там сейчас сюда придет. Так. Похоже, источил здание. Даже если я захочу выйти через главный выход, то просто не смогу туда попасть. Вот, и как я должен был за одну секунду сориентироваться, куда мне идти? Что? Посмотрим. Генератор тут совсем рядом. Попробую его включить. Это должно запитать нужные мне двери. Что ж ты орешь ты, полудурок, а? Он же прям здесь наверху было только что. Сила она услышала. Так, это короче. Это, я думал, у нас открываются вот такие Опа! Ящики. Все, возможно, у нас открываются. Но я и не профессионал Так что нет. Хоть и не ключи, но и это сгодится Чтобы вскрыть дверь Ты поспокойнее не мог это сказать Мать твоя? Так, а куда нам надо было именно Не сюда Скорее всего Нам нужно вернуться На свой кабинет И открыть там то что было закрыто Нет. и это тоже там. так окей надо то было куча вери о ну, ничего Прям как? Блядь! Надо валить отсюда. У меня брат боксер, у меня есть деревянный конь. Я, блин, айкидо занимался в детстве. Что за? Жду тебя в... Вэерхаус. Жду тебя на складе. А. Ага. А универсальный пропуск я отдал Мэтью. Ага. -а -а. Склада должен лежать дубликат ключ-карты. Надо проверить его стол. Надо? ну чего, надо. Надо вообще нахрен валить отсюда. Так, тут мы проверили. Тут у нас чего? ты а вот эти двери были у нас закрыты прогресс куда мы короче сейчас чинимся побыстрее а не знаю решил записывать без вебки эти откроем на всякий случай Что мне не нравится целых два таких шкафа по-любому сейчас тут будет выкапывать Как мне тут нравится... Типа, вообще не страшно Так, значит, нам туда нельзя, но ну, это специально, короче Чтобы у нас было меньше Опа Меньше путей, меньше ходов. Жутенько, жутенько. И самое главное, что, типа, бежать особо некуда. И они быстро догоняют, а мы играем за какого-то задохлика, блин. Вообще, ну да, блин, охранник, он, типа, нифига не шевелится. Не обиду всем охранникам. Ну, просто работа такая сидячая, в принципе. Сами понимаете. Так, и тут у нас... Да, и вот тут... Сейчас можно так чик. И мы уже здесь. Окей. возьмем на заметку. Ну, я не знаю. Что? что за крестики, кстати типа пока что пока я искал эту отвертку прошло много времени и в принципе кроме этой музыки нагнетающие не страшно, а, ну все, мы просто перебрались на другую сторону чтобы что? чтобы получить ключ карты, да с появлением новых гаджетов многие мнят себя фотографами и снимают себя повсюду в лифте в туалетах или еду раньше было лучше и сейчас сзади нас там какой-нибудь аниматроник покажется а блять вот чё простите а вот в чем была фишка Где вот как я должен от него убегать а? я ни хрена не вижу Вообще никого не вижу. Мне ну, кажется, ну, блин, я за кадром столько раз проходил это место. А, у меня даже, кстати, есть мысля одна. Одна мысля есть. За кадром столько раз проходил это место, что уже выучил немного. Э, давай, открываем верно ха-ха-ха, дурака это это я нифига не вижу, а вы и подавно наверняка ничего не видите, потому что мне же нечего бояться вы нифига не видите, потому что youtube ужимает немножечко картинку нет, у меня была немножко мысль другая, что, типа, аниматроник останется с той стороны, там, где мы нашли эту сраную карту. Открывай дверь, блядь. Открывай. Бежим, бежим, бежим, вставай, блядь. Сука дерьма. Эй, ты чё? Ты чё, Какого нахрен аниматроника? Вот у меня есть ключ карты. Что происходит? Я выброс. Что вам надо Игра, играть? Я не хочу осматривать вашу аниматронику долгого. дерьмо, типа он сзади не подсвечивается, только глаза у него подсвечиваются. Ну, и... Нет, зелененький, не видно что-то там. Что, что интересно? Подсвечивается этим зелененьким. Может это зелененькая это и есть? Наша ключка. Да, это прям... Фа... Мне как -то... Интересно, если... Я... Тихо. Тихо. А, легко, изи. Вообще не страшно. Блин, эта игра, она такая вообще мне уже не нравится тем, что Простите эта игра, она не нравится мне уже только тем, что она нифига не очевидная приходится думать подолгу, что же я не так сделал. Нет, нет, нет, нет. Как ты туда попал? Я не мог оттуда пройти, да, ты смог. Как? Если ты меня найдешь, я эти уроны. Сука. Легко. Принтолстый. Поведем. Ладно, идем. Вставай. Жим, жим, жим. Блин. Задохлик, сраный. Закрывай, сраный. Так, у нас синий ключ карты. Это нам надо сюда идти, значит. <смех> Иди сюда, куда, куда, куда, куда надо идти? Куда ну, и ничего не знаю. А у нас, кажется, не было, короче, карты. О, монетка, я же ее подбирал. Видимо, я умер мы не можем, и всех открываются другим. У нас ключом. Окей. А, -а, -а все. Скрываем дверь. Так. Не работает. Предохранитель сломан. Нужно поискать новый. Не работает. Предохранитель сломан нужно поискать новый господи вот же он блядь. не работает нет Я открывал верхние ящики они не открываются поэтому я не, не обратил внимания даже на нижние так все, все. конечно точно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 Серьезно? Они сделаются. Они, мать вашу, сделаются. <как> <как> Простите. Нам опять нужно идти на склад. Иди в жопу, дерьмо очкастая. Блять, лезь, сука. Вообще не страшно было. Нет, шучу на самом деле. Ну, такое, типа жутко. Давайте добьем уже это дерьмо. Серьезно. А! Когда это успело у нас упасть? Допустим, даже если это и упал. А каким образом? Он просто расширивается или что так ладно не будем отвлекаться нам нужен ломик ищем сраный ломик где может быть а, ну есть догадка что он будет в самом конце Чтобы мы потеряли не осталось забрать планшет и выбить замок. Оставь надежду, Джек. Живым ты отсюда не выйдешь. Тебя ждет другое мое творение. Вычара? Мы ждем... В этот раз мы присядем. Видите ли, статичная фигура, в зависимости от того, сидит она или стоит, она от этого палец по-разному, да? сука интересно а если нет нахуй не хочу Хотя вслед ему посветить фонариком передумал все бежим бежим бежим бежим бежим <как> инвалид как вообще разработчики додумаются просто создавать таких персонажей ну вот, объясните, как как, я не понимаю, искренне не знаю, пенсионер человек с инвалидностью с слабыми, легкими не знаю, есть, есть такие, наверняка есть вот он может так, наверное, себя вести мы играем за обычного, самого обычного охранника, среднестатистического. Какого хрена он так быстро выдыхается, блядь? Отлично. Спасибо. Осталось забрать замок. То, ну, А я успею вот так по фасту, интересно. Ставь не выйдешь. И я, короче, не, не это не колупаю, как проходить это место, и мне надоело. В общем, мне, честно, вот если честно, не зашла эта игра, хотя я возлагал на нее такие надежды. Она не страшная, но она пугает только скримерами. Ну, ты такой типа испугался, такой проматерился и все. Я в нее играл полтора часа, видео, наверное, выйдет минут на 20 от силы. Все это время ты просто ходишь, ищешь. Это во-первых. А во-вторых, ты подыхаешь и подыхаешь, и подыхаешь, и подыхаешь, и еще раз подыхаешь. Потому что там все работает по скриптам и можно только ждать пока... Эти аниматроники пройдут по определенной траектории, и все. Больше ты никак их не... Нет никакой вариативности. Ты не можешь их как-нибудь обойти по-другому. Ну что ж, на этом все на сегодня. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, комментировать, понравилось ли вам эта игра, это видео что вы думаете по этому поводу. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на мой Twitch канал. С вами был Руслан Экстон и всем пока-пока-пока.